Вот что если вам Харкули, всем к с риска. Вот думать, думать и думать момент. Встал потратить на Харкули, стать топ-1 мира. Ну посмотрите, твою ж налет, смотрите, 800 хп. Это офигеть, летающий и столько хп дает. Нереально круто. И 77 урона. А если стая. ха 29. Слабак что не изменить вообще не порву взять блин надо не запахи это что он просто тупо киканта взял и каркуль а ч я не могу взять киканта там обмен демона и каркуль а сам не я понял нового хочешь окей подписчик мой сам напросился бо поздравляю так на ну, новая, новая осмотрим сработается не сработается так это летчики да потом битва один один вроде бы это новая который способна ага потом он ко мне придет я не дефаться я умру Горгули. Могут на летающих гаргули могут налетающих? Да, вроде. Изи. Изи. кому-то просто для изи. местом там враг. Потом пора верим. Колду в бой один один. Возможно и логично, что. Я нашел ту колоду. Давайте сейчас среди бои побеждать, а не проигрывать. Не аж 60 очков. как ты выиграешь? А, у тебя краб. Да проклятый краб, достал сколько ты играешь, тысячу рум. Конечно, 9 игров в день. Тут ты, наверное, деньер какой-то. А я сколько? А, ты играешь. А, тут всегда играешь. Молодный слишком. Как клад вообще? Гаргулям. В каждой колоде есть гаргулям. Смогу, смогу. Оооо. Как скучно. Он не минус... А Гаргуль не взял? э Наверное, боятся Боится он. Гаргуля. взял, взял и проиграл. Гаргулья взял и выиграл Странный человек. Как он выигрывать в Гаргуле? Вот интересно. И проигрывать с ним. Это самая загадка. Стретил, он еще взял гиганта и а раньше... А, раньше... А, раньше... а раньше Тоже взял, но он проиграл. Скажите почему так я тут знаю не дает пострить даже Тут будь ты пройти пострить не на ту а наш план че не пострить я взял мокоду только это игра а другая вот повторюха муха брать повторять за мной раз два но тащить а, а он копеечника брал вроде бы не, не брал а если сразу напасть а макс риск ну хоть разведка потом упадешь да друзья делайте разведку вот я и сделаю все этого худощавого и пойдем посмотрим разведку если я узнаю что он то смысл атаковать есть если гаргуля то думать мне будут потеть это все, поэтому я буду два раза сильнее думать. Логично, логично. Так что, друзья, периодически проверяйте врага вашего, чтобы победить Аргулю и этого сильного гиганта. Так, кто напугать врага? А, бегу, макс риск. попадаем подам, не хочет Ладно, подождем всего И не так честно падает такого же гно давай гно тащите попадет ему будет кирдык знаю так ну что готов лучник разведку больше гно а вдруг он так же сам делает тогда проверим потом а прям на войну будет жесткой другой стороны кстати проверим тактику да, можно даже и этого это выгибнуть, вот она есть, почему-то нет. Сейчас, один есть. Так, пора расширяться, он знает, где наша база нормальная. Он не атакует, кстати. Mm. Да, он, вот, он умный. Слышь, ты не умный. Пошли проверим. Нет, тут он что-то построил, я такой, опа, она что-то базу построила, я вас разрушил. Если так он сделает, то капец, блин. второго к но... он идет пешком Или сову, даже не знаю но он убрал кстати соубрал убрал скорее всего нужно сам убрать ну блин но ну я не люблю соп они слишком много тратится вот что не пугает да нормально ладно потом возьми сейчас не нужна сова Тебе что еще не хватило? Ладно, отступайте сюда что-то пролизну задний ход, бы... <силит> Так, нужно то думать, согласен. Все хватит. Напал, напугал меня. Думал он отступит. Ты тоже регинершнс? Советовал взять этого гно, хоть одного приз. One ван one gnos. Mm, ну, ну, что, разведка? Проверь, а вдруг он там Кстати больше мне номер один проверь еще эту базу да здание а кстати кто самый экономный город наездник или же вот этот чувак а он такой сила Нужно атаковать Потом. открепление у него Он понял на да? что ну чё там там мутит базу струй, макс максимум да да знаю бро ну дайте пожалуйста мне минералы второго запустим блин я хотел... ладно два гноса идет он испугался больше не придет это чувствую. борточки меня новые Сюда давайте броняйте. Пожалуйста. Я хочу еще одну базу, что прям хоть как-то крест тобой Ну хоть здесь прошу вас. Давай. Во. Смотреть на врага не будем, в принципе. Ну, в принципе, можно. Ты По можешь номер один меня. Снова. Один умер, один появляется. Нам количество нужно по Что-то как-то испугался, больше не кочка не загнала. Ну у всех игроков не снимал Но ну, у всех есть гиганты и каргули. Нет, тоже них не, не каргули. А это персонаж? гаргулям очень-то присмажет мне ну, между два гаргуля и хватит поэтому можно лодка на есть побаловаться. побаловаться. Так, -то. -то что проверим а чем А ну-ка проверь, возможно, он тут что-то будет. Давай. Лучше. 4-5. Все прям как раз. Все же не убрать вот, да. вот, да. не нужно скорее всего больше минерала или нападать с экономикой. У нас есть летающие нет нет летающих принципе тогда есть один чувак который сможет э -э орду вот типа, создать заднюю да которая которая не подпреду, потом брат, вернуться чтобы по спине по удару делаться лапы солдата сойдутся прям на нарук демона больше ну тут вон ну что от него там а <laughs> oh, испугались да да не знаю пока нет что а то что здесь сильный чувак бухрал понял что мы за ним идем можно же ускорились напугать вот кстати очень серьезно пошли пошли напугаем йоу йоу, -йоу. А, там два база да ладно Ладно, все же построить, Ладно, не тебя там поломаем, броу. Танка пару штук. Он такой говорит, у меня экономика сломалась. Ну все, теперь будет, значит. Может вообще будем его дразнить? Да, и такую кнопку оборона. Оборона. И не давайте ему выйти. Оборона. Не его его выйти. Все войска. Так, выйти отряд 2 Почему бы нет напугаем его? Почему бы не хватит может, разница Я у меня экономика становится ну ладно заканчивай а ну-ка поубивать экономикой мудро. ага Берёт, значит, давайте его разрушим кстати вы даже мощный как горгулин что реально класс встало бомбой прав. прыгаем прыгаем прыгаем он такой этаж так такой активный прыгунчик откуда это мои гарголи, демоны дамись горгуль давай базу сразу выбавим чини кончей нет ну ладно тогда текер денег а так нас вторая база тогда. тогда уничтожаем как думаете где наррак еще там Проверим базу. И по-быстрому желательно. Извиняюсь, я где база? А. не одни никуда, куда идешь? Одни не может никуда выйти. На! Такой, чё происходит? Такой ты все поры одного думаете, он еще где-то база строит. Сомневаюсь. Ну ладно, лучше проверить, чем угадать. Давайте проверим. Да, оказывается, он ты же база строит. Он даже деф делает. Оу, какая красивая. Вот, да. вот, вот с постройка. Ну, мы разрушим, что прямо клавес наполнять по-быстрому. Нас генералы не хватает. Слушайте. Да, его атакуйте. Нам нужны генералы генералы чувак а генерал? так генерал допаснит твоя база хоть Рано, же ищу, там уже еще есть и база на урку последний Димонам. Димонам призвать 500 демонов это значит что я с четвертым местом это угу. значит что я стану демоном да друзья я стану демоном пользу не демона нет чтобы не палели? Зачем? Ролики спалят. не ролики, тогда не спалите. Вот вот. <связываем> Я хожу ТОП-4, ну даже ТОП-5 хожу. Хороший местный максимум, хороший ТОП-5. <связываем> Это еще очень прошло 6 часов. Парень 6 часов ради тогда. Тогда что скорее <связываем> всего. Поэтому а нужно э -э сегодня успеть записать. Подписка, пиши поиск в google chrome, пока что есть время, когда мы еще не, не развеялись Пиши просто в google chrome или яндекс Макс риск Discord просто Пиши макс риск Discord найдешь наш Discord точнее офигенный дискорд, там есть в боксе, в Brawl Stars Бравлеры, но скины уже есть И Не все, скорее всего, я не знаю, они должны данного бота для бокса под бокс там еще что-то интересное есть у меня там есть еще предложение о том как uh, улучшить наш сервер вы предлагаете, как лучше сервер П2 еще новую базу когда он на этом сервере кашка расширяем кругозор ладзо Базар, расширяем. Мы вот таки будешь окружение строить. Попало будет. Вот так вот. вода давай-давай-давай. Долбакать. Ну, еще. Надо. О. А, как насчет еще одного минерала? Давайте, называть обычный, потом уже Легендарный. Тут ближний бой выбирают все. Да, нужно разведку сразу выбирать, точнее. Точнее. Саву. Ну блин. Даже не знаю. Я беру этого, да? Ну, ладно. Порка на из них И на... и казарм. Попыстрее. Попыстрее. Попыстрее. Попыстрее. Куда рассказывать, возможно, пусть как-то. Ты будешь номер один. Штик. Че на брушке будешь появляться. А да, с ним хайбин. Так, давай, нам и дай там совсем. Ускоряй, кто син. Сержи, я кого-то одного вырубил, слушайте. Я это Дэпис, наш я реально мощный. Он одного одному вырубил. Класс, Он а ну пошел еще, чувак, ты реально крутой чувак. Так могут еще пойти не несколько. Пошли несколько. Все, он понял, где, нахожу, где я, где, я понял, где он находится. Этим будет кирпик. Кертык, кирпик, кертык. Пошли, пошли. Будет немножко его экономику разрушать. Так, ну, ну Давай. Давай врубаем дома. Ладно, напугал так скажем. Ну вот, немножко. Базы я построил, чтобы количество было. Он защиту делает. Поэтому гиганта лучше не запускать. Потому что он дефается. Зачем он? Ну, нужно он Они Ну, все что угодно ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, бунтать захотят. Вдруг вас расстреляют, и я буду биноваться. Вновь. Также мы не должны врагу давать экономику. Так что, друзья, нужно отряд отправлять. Эм, ну, так скажем, один отряд сойдет. Он нужно всю карту расследовать, рассматривать. И рассказать, чем он там будет. Нет, нет, нет, надо назад намазать. Так, ну ты в принципе. Ладно. Иди разведка, чувак. Нам нужно все данные. Разузнать. Так думать. Окружить, не разговорить, что к чему, что они нападают и что не забирают. Давайте. кругозор что у вас. А вот это. А, да-да. Именно такую колду мы выбрали. Для Того, чтобы в шахматы поиграть. Куда куда уберешь? Нормально. Все. Так, давай по-быстрому. Ага, понял, никого не Проверять, да? Сову советую. Да ладно. Итак, сойдет. Можно тоже экономику поднимать, как я... А, а я там базу построил. Мне уже уже 100, 100 Сейчас Один минерал. А ну копать здесь нужно. Еще один минерал. Крутяк. Крутяк. давайте уже призывать. Купать, трусить. брат. димона призывать. Минералы. Катесы могут вот этих тратить. А он тот что мутит. ну давай потихонечку. А здесь сюда, я и к нему нападу. нападу. Как думаете, мы что будем разрушать? Почему бы и нет? там кормит, красавчики. Нападай, я думаю не нужно уходить, выступать. Я вам вот так сделать вот, даже карту показывать, как мы ходили. А, еще я все еще для красоты. Всё, чувак, тебе кирдык напал. Регенерация у меня есть. меньше нападать на всех да мы его выиграли отлично мы... даже порбован не смог будкер иди сюда а. так стоп кстати не стоп минерал пес пробаем неполнирал о собирал значит собирал На разрушать. Нет, я бы мне нужна эта оценка. Я чувствую, что реально что-то не осталось. Все, сдалось, спасибо. бой. Ну да, у тебя сильный кодекс. Да, сильный. Третье место. Э, Мои битвы 5 половинам не осталось. Плюс, что так считать. Мне по 160. Знаешь, кэш, это ты почти даже до конца. 8 уровня. 15. Тут ты 9 битв сыграл. Молодень. Мне тоже нужно его Давай это сделаем. Блин, я тут знаю эту карту. В там башен, там всяким. Будем еще этих новых призывать. Ведруг он там что-то мульт Болигнона не реверншин, а рыцарь такой себе. Mm -hmm. Так, что так, чтобы будет рабочим. Сбор точки здесь. Чтобы он там разведывающий, разведка, как он будет разведывать, пока я -э, все разведу, последует, не разведку, правда, делать. Mm -hmm. Так, кор. Вот. А они не все поделают. Враги себя здесь что ставить Вдруг он что-то ставит на таком интердеке. Вдруг, дай я Так, он, ну что делать здесь? Он ну, построит? хоть типа? на базу. И вернись домой. О, Regeneration сработалась. Проверьте еще от базы. Экономика не упала немножко. Как я так думаю. просто разведки кого да, возможно он там да. Кстати, да, вы волки которые могут жить и напасть может что-то укусить Ого. ну так тогда идите подайте по сайте где не маркят ну а что принять в такая вот штат, максимум, и экономику нарушаете. То там такой, Да, захватывайте другую точку, так секретно секрету подходите. Он тут ничего не строит. Когда будет строй, тогда ничего-то возьмем. то что он тут что-то строит. Ну, Ловить его. Ловите его давайте. дела то мне тоже на знаканку строить например здесь базу. гор у меня здесь не берячимся нормально здесь сбором потому что у нас уже отширяется кругозор угу. Сова здесь. Да? Эй, сова здесь? Кражество. Да. А он думал, сидит за нами. Да ладно. Ну, тебе поможет? Нет. Конечно, поможет нас пройти вам помогать все это. ой что Не ну, не так уж много, кстати. Зачем не ров? Ладно, подстрелил так, на буре. построить Ну-ка, давайте типа, по-быстрому, кстати. Вот я только... Один э -э -э -э -э, куда бежите? не надо, два. Все. Надо Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Это Пока. Mm -hmm. Все, нагували его Может, обратно возвращаемся Или нет? Даже разведка. Разведка продолжается Проверим на кусочек базы Солнце. ссоу Ссоу нет Базу хотя бы. Осва проверить. Там пройдешь еще базу, Проверьте еще ну, эту базу, А ну, что что там было? Да? Было мне как понравилось. Ага. здесь собираемся. А, обычный человек. Думаю, я задащу испыток. так сказать, он тоже нам так, сам Нет. вот, я брата обратно. Назад. Проверяйте, в данную базу. Давайте сюда вот. А, вот обойно. Вау, пока а вообще. Да. Бамня. Потом еще не на камень Остался, отлично. А, Так, третий месяц 105 очков. Как 2-2, а? Ух, Димон 2 2, а. О, 2, -2 что за прикол? не смотрел полторочку поэтому как-то так три волком потом уже производство -за минералов стоп хватит 20 с тебя. тебя, тебя... я запустить? Да, советую саву запустить. это лучше то, мне что-то знать. Давай, не успевай за всем. Давайте Нужно побольше, потом уже с орками орка Ну что ж, пошли посмотрим. Нам нужно, э, ну, миниалы, потом уже больше казан. Ну, давай, а не так уж жалко, чтобы они расследовали, да? Ну, есть первый орк наезжим, давайте на базу. Мы, мы, там, подушки, мы, с... мы кстати, узнаем, где бакчи. Ну, давайте. А в труба устает. Да ладно. Понял. А, нету войска, нахожусь, ага, у меня войска есть? Ну, понял. Он понял, я нехороший, думаю. Надо его хватить. понял, но уорки на есть их, поэтому призываем самой сильнейшего. И слава, что нам говорить, когда они выйдут они же будут строить конечно поэтому с вас как ну, по компасу о давайте значит он там берет солдатов обычных потом и смотрим все изи поедам вот так думаю будет с салатом узнаваем. Там это этап. А строишь, я... Это я уже готов карту не, не выходит на базу, не. базу. И не выходит а вы меня будет, будет гетлик зна а я вы о, кстати вон не, не... вставай здесь он орка на он не убежит. быстро быстро будет не можно убежит. we wait x2 now he's kinda at a distance 5… Базу просто все он наступает, лично хороший знак. Все ну, базу, ну, тут базу ну, настроились. Буквально будем девать, чтоб он У нас рисовал. тортой что это а сильный он, сейчас, у меня экономика лучше вот странно Ладно, пойду, -м -м. -то. тогда что поделать -то сюда и делить так. ха мы компас но ну, один чувачок захватит Опа нас, понял, что мы к вот нему идем. Там что, он сдался Так он не два персонажа. Что он сделать? вау, друзья я не знаю. А, то есть на 8 месте кэша. Помните, я раньше вообще что-то 160 набрал. Думаю, что сегодня больше не это уже. раз стоимость. А, я думаю, здесь можно... Давай покупаем пока что уже игроками. возможно посмотрим тут будет скоро да сейчас пока собой построить он мы саву заточили. базу ага ну, тут вот, подсказочку сова теперь проверим может быть он тут хочешь, по по количеству? я не знаю он есть я не знаю у есть воська знаете, как будто ровно, ровно, да, реально, просто ровно. рисую здесь, села, да, правильно, здесь, другом просто, захочет больше бас значит он экономит там, выросла, как это понимаю. Значит, нужно производить больше товаров. Видишь, как правильно здесь было. Так, кусочек. Ведь. Да, да что, пиво там, он, вот, блин, крыса. Заметил меня, блин. Ты понял? Как? Я даже не, не атаковал. Ну, понял, блядь. Понимаешь, что? Сейчас будет волна. Разрушать. то я тоже буду по волне бить. Мне тоже принципе волна есть. эти вот маны хватит. спасибо сразу подсказочку. Давайте и проверки там защиту. Друг, они хотят еще балл Да, они больше поставь баз. Не, два ман, две я просто мимо. могу кстати еще раз кинуть. он тоже скорее всего будет тоже сок запускать я их не вижу если вижу то ему будет тоже он, орду, он проверим еще раз если замечать почему бы нет меня заметили все у меня скоро время пойдет в скором времени у нас очень интересно орда безумцев мне тоже кстати орда будет лучше сейчас сквать потому что скоро у меня база там разрушится там будет численность увеличиться Когда у нас будет численность будем просто нажимать на так вот и все мало, мало минералов ну, глянь, у ну, минералы, у пару минералов. У -у -у. Ах, я прочный, сильный. Сайду глянь, деф. Думаю, я встречу, потом М -м -м. почему бы нет? Ну, почему бы нет? Хочу есть так и наблюдать за ним. И еще дефаться, так сама котором вторую еще по ничму. наверное, Накопить текло. и Вот там. О, пока у него это красиво. Спа. Наблюдай тут наш баз. Поймет. Что все к чему. там база Наконец-то На второй тоже кто в жизнь А, так он не что-то что Есть, есть еще одна ваза Красненька своей армадой ладно домой Чуды-чуды-ч Ага Быстро экономику поднимаем Мне нужно минералов побольше Блин. Сразу давайте Вау. так вы давайте кто умирать будете так она пугать ты врага Давай. прыгайте прыгайте ⁇ -мо ⁇ уго второй думаете он запустит волну он всех взорвал то что происходит просто а я знаю что делать давайте ему тоже так вот такой нужно на кого понимать базу построим базу пару пару раз там буквально два быстро там. Все, давай тут на да? опа нам давай э, копирует меня слушай не офигел а? только не 6 на 6 на четвертого не куда все уж так давайте эти Что -то, что -то, что -то, что -то а ну-ка врубить. Так, так, так, так, тут нас тоже еще есть. О. Знаешь, тип блин. экономика страдает в варианте так возобновление сделаем. В принципе, проверим это еще базу. сейчас еще два. Случайно нам прям нормально. Ну а все. Он не выйдет отсюда, как по мне. Можно по кусочкам его валить. Вот. Как у меня экономика еще есть. Пойдите, пойдите. Два, все, у меня. Пушника ловите, его. их ловите. Они скоро здесь будут. Не, не давайте ему никуда. Все, он словился Хотел дефаться, а я атакую. Прыгай, вам лови все. Давай, давай, последний бой он так играется с ним что хотел давай давай давай всех. давай давай давай два О, давай пару штук осталось последний ну, ладно назад на базу ну все чего вся точка сбора меняем ему не выйти выглядит по ним давай давай давай давай из сильнейших мячом волков которые гординешин кстати воська проверь эту базу ну проверь базу ага точка двор не антистоит стоите каждая буля когда будет не те сразу пуля, пуля, пуля, пуля не будет так что мне делать с ним повезло то что да, так мало бойсик нужно брать бойська сначала мне сразу же сразу, сразу сразу уже напасть сразу, да, и сразу уже вырубить пашли тебе скучно от адскукату а тут база строит чем он тут мутит эй чувак что ты блин тут мутишь а ну уничтожить. он просто не дает мне пройти зачем да делаешь? ловите их всех давай давай все всех давай и этого еще все, проверь друг он там еще я уже остался без напарников да, без напарника остался, ну все, тогда. то пробился, то будет вырубать эту базу. Ну что? Атакуйте. Уже ремонтиком нету. взял эти кирдык Тогда запускай кучу волков. У тебя волка пускать. И куча этих вот. Игра просто на стабильность, как я понимаю. Окей, я не будем брать скорнили сам нам еще пару каток уже час еще пять минут остается для часа челлендж часть сырой ролик так он тут еще жив слушайте а реально он там А, ах, не, он. так он, он. все-таки не собирал а? ч за прикол откуда он откуда такой чувак может это делать он тут строит техника такая вот странная так я же сельнее по экономике бро отстань наверное так понял что краб лишь что Это дела Не знаю. Сейчас все, все, все поставлю. В общем-то, здесь. Так он пробежал, слышишь? Куда убежишь? А Нам ну, ловить его нужно. За ним давайте. За ним давайте. прыжок Что, сам постор должен уж выйти? Ну все, вроде у всех бахали. Давай, давай, последний. Давайте. И сразу здесь. Чего он тут мутит, ну, капец? Ну все, он даже ремонт включает. Можно вырубить его. Ладно, хайблик за час хочет что-то делать. Я так, блин, мировый, прям проезжает. Левог, левог, нас не снять, У нас не снять, по мне. ставьте давай, эти прыжки. Не вам доходите, пешком не доходите. Стак ресурсом мощно. Так как это закончится. Все, убивать не Давай. Давай. Да, да. Я выиграл. Наконец-то сто лет бил. Да. А то поэтому блин. Хороший такой был соперник. Все-таки хорошо сыграл. Сыграл, на отлично. Я даже сейчас ролик не сделал. Ха. О, я первого мис. Он только всю жену восьмой. Значит, в следующем ролике я займу топовая Всем удачи, пока. У меня две сердячки. Пока.